Всем привет, друзья! Барселона потихоньку возвращается. Руководство клуба во главе с Лопорты решили заняться продажей активов Барселоны, тем самым заработав нехилые деньги. Сегодня обсудим одну из важнейших новостей Барселоны в последние годы, ведь при правильном подходе наш любимый клуб выйдет из этого финансового кризиса. В общем, поехали! Итак, начнем с того, что Лапорто приходил в Барселону в очень тяжелое время, можно сказать, в ужасное время. Куча долгов, необоснованные расходы, раздувание бюджета. В частности, по словам Лапорты, во времена Бартамео, каталонский клуб выплатил 40 миллионов евро посредникам, только вдумайтесь, которые не являлись агентами. Повторюсь, они не являлись агентами, и 40 миллионов евро было выплачено непонятно кому. Были обнаружены несоразмерные выплаты посредникам, которые даже не являлись агентами. Это обошлось нам 40 миллионов. При покупках мы дополнительно платили 8 миллионов, при продажах выплачивали 2 миллиона. Одному человеку выплатили 8 миллионов евро за поиск игроков в Южной Америке. Долг чуть выше миллиарда евро, а тут еще и месяц, с которым нельзя продлить контракт. Даже если Лео в итоге понизил зарплату на 50%, правила Ла Лиги не дали этого сделать. Думаю, вы понимаете, что сделал Бартамеус с Теперь Барселона вынуждена продавать свои активы, при этом, конечно, отказываясь от какой-то части прибыли. Барса продает 49% Барса Студиос, 49% Барса Мерчендайзинг и 25% Телеправ Ла Лиге. В общей сумме Барса должна получить 600-700 миллионов евро. Никому не нравится продавать активы клуба, но это то, чем нам нужно заниматься какое-то время, а затем активы обязательно вернутся в клуб. Нам не нужны долги, нам нужны доходы. Но давайте немного разберемся в этом финансовом согласии. Допустим, Тамбов зарабатывает 100 миллионов евро в год. Тамбов продает 50% клуба акционерам или инвесторам на 10 лет. Теперь Тамбов будет получать 50 миллионов евро в год. А значит, за 10 лет, соответственно, Тамбов получит 500 миллионов евро. Хотя, если бы не продали, то было бы миллиард евро. Но Тамбову нужны деньги. Нужны деньги прямо сейчас. Не через 10 лет, когда клуба, может, уже и не будет. А именно сейчас. Поэтому Тамбов продает свою долю, надеюсь, что в будущем заработает деньги если захочет, то выкупит свою долю обратно. Вот так вот примерно работает эта схема. Пишите, если что-то не так. Также со следующего сезона вступит соглашение с новым спонсором, со Spotify, который по различным новостям будет приносить Барселоне 70-75 миллионов евро в год. Лично мне кажется, что это очень крутой результат. Это вынужденная мера, в будущем Барса сможет выкупить эти акции и вернуть полноценный доход от всех дочерней компаний и телеправ. Лапорто, кто бы что ни говорил, проделал огромную работу. Да, он не смог оставить Месси, но во многом это была проблема законодательства Испании и самое главное Бартамео, который оставил команду в огромных долгах и в итоге Месси пришлось уйти. А так Лапорта и Барселона двигаются в правильном направлении. Взяли бесплатный Депай, Абами, янга Гарсию, молодые Педри и Гави постепенно становятся Иньесты и Хави. Конечно, опять же, рановато говорить, но предпосылки есть. Теперь одной из задач является продать тех игроков, которые уже засиделись в команде. У МТТ, Дембеле, к сожалению, не получится, легенду Брейтвейта, Мингетсу, по возможности Лангле и других ребят. Кстати говоря, только не думайте, что все эти деньги пойдут на трансферы. Половина, скорее всего, уйдет на частичное погашение кредита и на обед УМТТ. Напомню, долг чуть выше миллиарда евро, а на трансферы останется, скорее всего, как мне кажется, максимум 100 миллионов евро. Если еще продадут Де Йонга и других игроков, то побольше. В общем, для Барсы это положительное событие. Только это сейчас спасет Барселона. Самое главное, не тратить так, как раньше. Нужно выжить максимум из этих денег. Надеюсь, что все получится. В общем, что думаете вы? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк, если понравился ролик, ставьте дизлайк, если нет, подписывайтесь на канал и любите футбол.